Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк И в этом видео у нас получается будет целая NFT коллекция Которая вот, -вот сейчас попадет на рынок Построена все у нас на Салане Как говорится, эффект бабочки Ну, почему-то чуть, -чуть по-другому называется Там не Butterfly, там как-то а Bufferfly, я не знаю Но тем не менее, как говорится, коллекция интересная Здесь у нас всего будет 10 тысяч NFT каждая NFT будет стоить получается одну салану. но среди этих 10 тысяч NFT будет 50 редких там какие-то там редкие супер которые как вы знаете после того, как они попадут на рынок эти редкие, супер редкие могут в цене очень-очень сильно подорожать и сильно взлетить цена но тем не менее, даже когда так на цели, если мы успеем Замутить с этими инфтишками. Только потом, как говорится, о OpenSea. И все. Сразу же у нас уже цена в три раза как минимум взлетает. В общем, какая она здесь вообще суть? Что-то к чему получается у нас? Здесь они придумали предысторию такую небольшую. В плане 10 разных видов планет. С каждой планеты сделали еще определенное как предописание там и скажем так рожицу в виде NFT я конечно не знаю где какая будет потом из них стоит денег и думаю такая точно зайдет будет хорошая не цена ну блин а там не знаю как оно будет получаться так что мы по итогу имеем дорожная карта по дорожной карте получается запускать эти NFT потом они там еще будут их долить, допиливать, короче, допиливать, допиливать и допиливать будут эти инвестиции. Но самое интересное, как вы видите, по дате, по времени, 19 часов, да, там 50 минут осталось, грубо говоря, до начала, до старта вот этих, скажем так, продаж. Вот если мы попадаем, допустим, на планеты, каждая планета, допустим, планета металлум, да, которая создана, чисто планета там с небольшой, опять же, ее историей и точно так же написано какие здесь nft с этой планеты, то есть, не знаю мне вот из всех первая вот эта зашла, интересная соответственно тут дальше можно их еще потом так вот пролистать сейчас покажу, лично, которые для меня зашли кстати, все nft это ручная работа не какая-нибудь там на тень, которая просто какую-то скачана, сделана. То есть, люди сами полноценно все это делали. Конечно, тут много интересных моментов, но, не знаю, я бы лично взял бы для себя первую и, не знаю, какую. Первую и вторую. То есть, металлиум и, как она называется, петалиск, какая-то там Галасирика, хер пойми. Короче, тут какие-то у нас дьяволы, тут у нас, короче, все по металлу. Вот эти лично две для меня интересные нефтихи. Ладно, что у нас дальше? Дальше у нас по твиттеру неплохо так подраскручивается. Есть заинтересованные люди, лайки, ретвиты, комментарии. Кстати, как вы видите, это у нас будет еще два счастливчика, будет гейвей когда подписываются люди то, ну по определенные условия два часа липчика выиграть по одной салане а соответственно потом одна салана это 150 баксов как бы ну нифига себе на самом деле неплохие бабки так что залетайте ребята в дискорд здесь будут все новости все обновления по данному скажем так проекту по данной коллекции за этим всем следим все у нас будет здесь что? Пишите комментарии, как вы вообще к NFT относитесь в плане заработка на этом моменте. Или также чисто просто по проектам купил, подождал, продал. В общем, как бы на этом все. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока!